Всем привет, с вами как всегда Маша, первое что я хочу сказать У меня осталось вот столько СК, а почему вроде бы покупок не было на канале Но их уже сто лет нет, как и видео с обновлениями А почему так знают люди, которые читают сообщество моего канала Там я написала, что обновления разработчики стали выпускать ночью по моему сахалинскому времени. Так к чему я завела тему о сообществе? Те, кто его читает, видели пост не только о том, где мои видео с обновлениями и покупками, а также вот этот пост, который вы сейчас видите на своем экране. Ну, чем мне распинаться, объяснять? Это не первый кач лошади, так что давайте начнем. Поехали! Хотелось бы различных русских пород. Да, мне тоже бы хотелось. Но разработчики или устроили какую-то дискриминацию, или им... они не знают пока что, как изобразить рысь и рысаков. Потому что это касаемо не только русских пород, а что у нас русские породы, это... А самые основные русская верховая, русский роса, короловский росак. Вы знаете, рысаков у нас в игре ни одного росака нет: ни русского, ни французского, там никакого, ни американского и так далее. Так что мы будем ждать или не будем ждать, или никогда их не добавят. Что очень обидно странно в игре столько лет, ни одного росака. Хочу видеть себя в игре почаще. Пока читала, куда-то врезалась. Как будто бы, порша. Не волнуйтесь, я в мистику не верю, какой-то бред абсолютный. Я же никого сейчас не оскорбила, да? Насчет варвары, не знаю, что сказать. Насчет Яночки скажу это, Яночка. Как мне достали эти невы... невидимые... Какие булыжники, лед? Мой мозг, что ты несешь? Яночка, это ты? Заходи чаще. Я тебя тоже не вижу, дорогая. Очень хочу обновленного шарика. Много хочешь и мало получаешь. Ой, я это ей не то сказала. Ничего не получаешь. Ошиблась, ошиблась. Извини, извини, не расстроила тебя. Хотелось бы, чтобы вернули спирта. Я не знаю, что точно отвечать. Но ну, чтобы тебя подпотрить... Нет, даже не подпотрить. Я скажу, что это чистейшая правда. Мои слова сейчас будут чистейшей правдой. Ты ничего не теряешь, не имея спирита. Во-первых, это старая графика. Во-вторых... Во-вторых, я фейлю. Спасибо. В-третьих, Star Stable, скорее всего, уже закончила сотрудничество с компанией, которая создавала сериал «Спирит». А если они его вернут, то это будет нарушение авторского права. Вот так вот. Поэтому его и убрали. Я очень хочу, чтобы людям каждую субботу выдавали не 100 СК, а хотя бы 200. Люди не такие богатые. Пожалуйста. Я могу только здесь... Да, я могу только поплакать. Жаль, у меня нет вебки, это показать. Я очень сильно хочу, чтобы добавили больше похожее на реальную жизнь. Типа лошадь будет козлить, подпрыгивать и так далее. Лошадь будет сама разгоняться и уставать, а то она идет как машина, блин. Чтобы можно было настраивать скорость, россии, голову, шаг, бодрый шаг, прыгать тоже, прыгают совсем не похоже, чтобы прыгала по размеру препятствия и тому подобное. Персонажа я не хочу, чтобы обновляли, мне старые нравятся. И, наверное, я хочу такое обновление, где сосон на день станет старым. Текстуры, лошади, персонажи, задания. Это все, что я хочу. По поводу первой части этого комментария. В этой игре такое будет не скоро, потому что им не позволяет бюджет. А может и позволяет, но... Они у нас воруют деньги. Мы столько донатим, а посмотрите, что мы получаем в итоге. Лошади, к сожалению, не так популярны, поэтому... Я не знаю, кто сделает выгодную по деньгам игру лучше, чем Star Stable про лошадей. Хочу, чтобы ССО вышло на телефоне. Оно уже вышло, но не на всех серверах. Они над этим работают. И сколько точно ждать телефонного ССО на всех серверах, я не знаю, я не разработчик, честно, не бейте меня, но я правда, я и не разработчик. Хочу персонажей мальчиков, тогда им придется весь сюжет менять, я тебя расстрою, а делать они это не будут. А если будут, то, не знаю, доживу или я до такого момента. Там еще полно комментариев было по поводу того, типа, разработчики. А, дайте нам лайв, дайте нам СК, дайте нам это, дайте нам то. Наши мечты исполняйте. О, да. Комната отдыха. Уже есть спойлер на эту тему, можно найти... В открытой сети интернет. Хочу, чтобы в ССО добавили повозку и можно было катать друг друга. Я бы очень хотела такое обновление, было бы забавно. Очень забавно. И я сейчас увидела похожий комментарий на тот, который был очень длинный. И я прокомментировала там только первую часть, а про вторую забыла. Поэтому комментирую сейчас вторую. Говорю тезис для тех. Кто не помнит <tensor Aquí> ну точнее я просто комментарий вставлю где-то покороче написано хочу сервер где будет старый ссо ну как обычно мы хотим многое а получаем ничего ничего не получаем на самом деле дорогие друзья чтобы держать сервер нужно платить деньги Держать сервер со старым ССО им будет невыгодно. парам пам. Пум-пам. К сожалению, в это видео не вместится все комментарии. Поэтому все, что не вместилось сюда на обсуждение, вы видите на своем экране. Чтобы никто не орал, что я кого-то проигнорировала. Нет, никого я не игнорировала. Вот, вы звезды, красуйтесь, вы крутые. Другие люди вас видят сейчас на подиуме. Хотя, какой это подиум? Спасибо, Мария. Я тоже Мария. Ок. А, я думала, она меня в <laughs> Ладно. А если вам понравилось это видео